Hi, everyone. This is Russian with Dasha, a channel for those who learn Russian as a second language. If you don't understand everything that I say, turn on the subtitles. Today, we will talk about packing the bag, packing our luggage, and you will learn some words like одеваться, носить, надевать, and also some uh, clothes. We'll also talk about them. So enjoy. Через три часа будет мой самолет в Новосибирск. Я лечу туда, чтобы навестить своих родителей и съездить в гости к своей бабушке, которая живет в Куйбышеве. Кстати, если вы не смотрели видео о моей бабушке, ссылка появится в углу экрана. Я лечу в Новосибирск на две недели, и мне нужно взять с собой разные вещи. Вещи для прогулки, вещи для отдыха, вещи для того, чтобы посетить друзей и сходить с ними куда-нибудь. У меня большой чемодан, к сожалению, меньше чемодана у меня нет. Я купила его в сентябре в Европе, когда ездила в гости к своим друзьям. Кроме вещей, я беру с собой небольшие подарки. Поскольку в Новосибирске у меня почти не осталось друзей, Практически все куда-то разъехались, уехали в другие страны или в другие города. Подарков у меня мало. Для своей семьи и друзей я купила шоколадные конфеты и разные сувениры. Ну что, я начну паковать чемодан. Так как в Новосибирске еще снег, я возьму с собой две пары обуви. Ботинки, в которых я полечу, и батальйоны. В них можно гулять, можно пойти в театр. Они очень универсальные. И сначала я, наверное, положу коробку с батальйонами. Положу ее вот сюда. Ой, да, у меня здесь еще вещи, которые забыла моя мама, когда приезжала в прошлый раз в Санкт-Петербург. Она забыла шарф и футболку, поэтому мне нужно их вернуть. Я их пока отложу в сторону. Кто не знает, это моя кошка Шейла. Ей 12 лет, она приехала из Новосибирска. Положила коробку, и я думаю, что в эту половину я также положу конфеты, чтобы вся половина была в коробках и сувенирах. Кроме конфет, я также купила разные магниты с Санкт-Петербургом. Это красивые фотографии Санкт-Петербурга с приятными надписями. Например, здесь написано «Петербург сводит с ума». Да, приехав в Петербург один раз, обязательно хочется вернуться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли вы когда-нибудь в Петербурге и что вам здесь понравилось. Я купила 7 коробок конфет, но, к сожалению, мы с мужем не выдержали и съели две. Потом я не стала их докупать, поэтому вот осталось пять таких коробок. Это очень вкусные конфеты. Я всем их рекомендую. Шоколадная фабрика называется «Крупская». Это известная петербургская шоколадная фабрика. Я думаю, что я коробки положу вот так. Наверное, вот так их положу. Что у меня здесь еще есть из сувениров? Для друзей я купила несколько блокнотов с картинками Петербурга. Вот такие симпатичные. Папе купила набор авторских открыток с маяками Ладожского и Онежского озёр. Я еще не заглядывала внутрь, надеюсь, что они красивые. И в книжном магазине взяла бесплатно вот такие открытки. Магазин называется «Подписные издания», он очень красивый. Если вы будете в Петербурге, обязательно туда зайдите. Для своего брата я купила упаковку кофе в фильтрах. Это коллаборация с петербургской пивоварней. Мне очень понравился вкус этого кофе, и я хочу привезти его в Новосибирск. Куда бы его поставить, чтобы коробка не помялась? Наверное, поставлю сюда в угол. вот так. Что-нибудь потом сюда еще положу. И еще один подарок, который я везу своей подруге, это черная футболка, базовая футболка российского бренда Шью. Вот. Не хочется мять пакетик, но, наверное, вот так пока положу, потом посмотрю, что получится. И теперь расскажу про вещи, которые я беру с собой. Вещи я буду класть вот сюда во вторую половину чемодана. Во-первых, для прогулок у меня теплые штаны и теплая кофта. Вот такие штаны бренда Uniqlo. К сожалению, этот магазин ушел из России после февраля 2022 года. Мне очень нравился этот бренд. У них очень качественные и недорогие вещи. И кофта, которую я заказала онлайн. Не знаю, как вы складываете вещи. Я не заморачиваюсь, не думаю много. Складываю их вот так. У меня есть еще одна кофта. Также кофта для прогулок. Положу ее вот сюда. Сначала мне казалось, что чемодан слишком большой. Теперь я думаю, поместятся ли все вещи. А мои штаны для дома. Кладу их сюда. Я не могу назвать себя человеком, который одевается со вкусом или одевается стильно. Мне сложно подбирать вещи. И я часто спрашиваю свою подругу Лену, когда собираюсь что-нибудь купить, подходит ли эта вещь моему гардеробу. Раньше я иногда покупала вещь, которую потом надевала только один раз, потому что она ни к чему больше не подходила. И после этого я вещь не носила. И чтобы такого больше не было, я спрашиваю свою подругу, что она думает о моих покупках. И она мне помогает подбирать вещи, помогает выбирать правильную вещь в магазине. Кстати, частая ошибка иностранцев. Когда мы говорим про одежду, мы используем это слово в единственном числе. У меня много одежды. Это красивая одежда. Этот пиджак мне отдала моя подруга, когда я ездила к ней в сентябре. Она живет в Швейцарии. Она мне отдала очень много своих вещей, потому что у нас один размер. И это очень круто. Я сэкономила, только купила несколько вещей в сентябре. И остальные вещи я привезла или от подруги, или купила в финском секонд-хенде. Сейчас я вам их покажу. Пиджак я беру, потому что думаю, что, может быть, пойду в театр. В Новосибирске несколько хороших театров, я их очень люблю. И каждый раз посещаю, когда приезжаю в гости. Что еще у меня есть? Еще несколько куфт: точнее, одна куфта, несколько водолазок или, как говорят в Петербурге, бадлонов. Вот. Цвета не очень жизнерадостные, но мне нравятся. Кладу их сюда. Вот эти брючки я еще ни разу не надевала. Я их купила в финском секонд-хенде, в Финляндии. Надеюсь, что они смотрятся хорошо. Это была импульсивная покупка. Эти брюки хорошо сидят. И при примерке они мне понравились. Мне понравилось мое отражение в зеркале. Но я их еще ни разу не надевала. Может быть, в Сибири надену. Голубые джинсы. Я беру две пары. Ой, кажется, у меня кончается место в чемодане. Надеюсь, что все поместится. Нужно не забыть маминые вещи. Когда я приезжаю, родители всегда устраивают для меня. Вечеринку приглашают родственников и моих друзей. И я собираюсь надеть это платье. Оно красиво подчеркивает фигуру. Отлично на мне сидит. Беру его с собой. Еще одна белая кофточка. Также я беру с собой две рубашки, которые мне отдала Лена оверсайз рубашки отлично смотрятся с джинсами. Положу их сюда. Так как я поеду к бабушке на 4 дня, мне нужно взять с собой несколько футболок. Я собираюсь съездить в деревню, где родилась моя бабушка, и познакомиться со своим дальним родственником. Недавно с помощью сайта Одноклассники я нашла однофамильца моей бабушки и узнала, что у нас с ним общий предок. Мой прапрапрадед — это наш с ним общий предок. Хочу с ним познакомиться, пообщаться.